Всем привет! Это Топ Дота. Я вам обещал видос еще 3 дня назад, но были дикие предикие дела, так что в дальнейшем я со своими обещаниями буду поаккуратнее. Но ну а сегодня я покажу то, что многие уже давно просили: убийство Рашана на первом уровне и получение третьего левела и еще до выхода крипов в патче 7.1. Интересно? тогда смотрим до конца. Итак, что же нам понадобится? Во-первых, ваш друг, который будет вам немного помогать и которого в конце можно без зазрения совести немного прогнать. И во-вторых, правильный выбор героев. Связка, которую покажу я, способна убить Рашана за 30 секунд до начала матча и при этом в ней всего два героя. И первый из них это, конечно же, обязательно безоговорочно Урса. Так было всегда и Dota 3 здесь играется по тем же правилам. А вот со вторым героем можно поэкспериментировать. Приготовьтесь загибать пальцы. Итак, вот кто нам подойдет: В Рейс Кинг, Бистмастер, Лич, Виверна, Темпларка, Вич Доктор, Лондруид, Джаггернаут, Висп и огормак Думаю, дефолт вроде Леорика и Лондруида вы уже наверняка практиковали в предыдущих патчах, но это далеко не самые лучшие варианты, тем более сейчас. В патче 7.1 лучше всего Раша убивается Урсой и ОГР магом. Как бы странно это ни звучало. Огор очень крепенький и дает неслабый баф атак спида своим бладластом, что позволяет Урсе намного быстрее настакивать свою пассивку. Именно здесь и таится причина успеха. Ну и перейдем непосредственно к делу. Вариант закупа у нас один, и причем он один для обоих героев. Это щиток, ТП скролл и три фласки. Как только реснулись, сразу летим на святилище и бежим к Рошаныщу. Начинать избивать его будет Огор, чтобы Урса успел немного подзарядить пассиву. Ну и потом, естественно, меняетесь. И тут есть один очень важный момент. Всегда следите за тем, чтобы с Рошана не спадали стаки пассивки. Держатся они всего 6 секунд, и их можно очень легко пропустить. Если всего лишь на секундочку прослакать, то можно лососнуть тунец, и дружно об этого Рошана сдынается. Поэтому рекомендую не забивать на тренировку в лобби. Лучше 10-20 минут потренируйтесь, а уже потом идите покорять паблики. Но вашему другу расслабляться тоже не надо. Он должен просто по кдшечке закидывать на вас бладласт. Это не менее важно. И баф должен не спадать ни на секунду. Если все сделать идеально, то до выхода крипов будет еще 25-30 секунд, а вы уже будете делать ласхит. Но тут есть вопрос. Если убивать вдвоем, то вы получаете только второй левел. Как же в таком случае быть и где обещанный третий? Ну, тут все очень просто. Когда вам остается сделать 3-4 удара, просто скажите другу свалить с распита подальше. В таком случае вы получите на урсе соло опыт и как раз заветный третий левел. Но ну, а если убьете еще и какого-нибудь дурачка из вражеской темы, который решит... Проверить Рожпит, то будете даже 4 пока все остальные герои еще даже не добегут до своих линий. На этом сегодня все. Вот таким вот нехитрым образом можно убить рожку на первом левеле. Если знаете способ получше, то смело пишите в комменты. Но ну, а я побежал. Не забывайте лайкать, подписываться и удачи!